Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить house Флипер. В прошлой серии мы сделали ремонт такой красивый. евро ремонт конечно. Вот такой холодильник поставили. Ну хотя это уже японский ремонт, ну, я помню. Плитку поменяли. Нормальную. он красили голубой цвет, офигенно. Теперь. А то, был -то подряпанный, что Как можно так? Ну кровать была такая же. более туалет тоже был такой же. Ну, в принципе, да. Я и до этого уже сделал. Ну, сколько можно. Я тут же все-таки тоже живу, в принципе, да, ремонт тут, в принципе, можно было еще подряпанно снаружи внутри, то есть. Им наружу и снутри и везде, короче, подряд было. но это можно было перетерпеть. Плитку тоже. А теперь мы поменяли все красиво, стало и нормально. Нормально выглядит теперь. Да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает, а кто не кушает. Взять что-нибудь себе покушать вкусненькое. Что у вас есть? Да, мы будем начинать. Так, почта, так. Эдуард Волжко. Э -э, комната. Э -э, блин, жилой бункер. Ну, бункер мы уже делали, это неинтересно. Детский сад. А Ну-ка. Тема детский сад. Ну, давайте. А чего нет? Приветствую вас. После нескольких лет работы в начальной школе мне удалось собрать достаточно средств, чтобы купить здание. Который я хотел бы преобразить в очаровательный детский сад. Раньше это задание использовалось в качестве офиса, поэтому в нем действительно много нужно изменить. Ну да. В основном в бывшем офисе сейчас сплошной бардак. Но ну, это не удивительно. садике то же самое будет. Э, предыдущие владельцы, наверное, не очень любили порядок. Ну да. Пожалуйста, выбросите все старые поломанные вещи. Отремонтируйте все сломанные устройства и соответствующие.. Соответствующим образом оборудовать и ванную комнату. Тогда все оборудовать надо. Сносить нафиг все и строить заново. Помещение для детей покрасить радостными красками. Дети обожают, когда выкроют с них э, в радужных цветах. Ну да. Можно цветы туда поставить и все, не надо радужные. В каждом помещении используйте по крайней мере три цвета краски. И обязательно поместите в комнату множество игрушек. В детском саду ведь детишки прежде всего играют. Не забудьте сделать гардероб для одежды малышей. Несколько вешалок и пола хватит. Я уверен, что вы создадите идеальное место, где, где эти с радостью будут приходить. С наилучшим пожеланием Аркадий Один Сол. Ну, не знаю, мне как-то не очень нравилось. Нормальный садик. Ну, вот такой садик. Офигеть. Ну, это офис заброшенный какой-то, блин. Что я не знаю, таких офисов не видел. Офисы более менее хотя бы. Ой, блин, сорняки. А сорняки убирать надо, нет. Просто мне уже самому как-то не нравится, убирать. Ну просто, потому что мне не нравится это всё. Хотя возле входа, я не буду везде убирать, я задолбаюсь. делать. Я бы что войти, дети хотя бы нормально тебя чувствуют. На него чувствовать уже себя хорошо буду. -мо -мо -мо -мо, уже не буду. -мо, надо уже нигде списать никак не пойдет. Как я должен детский сад из офиса сделать? Как? Тут сосить нафиг. О, таракан ясно. Даже ничего хорошего не будет. Как можно в этих условиях что-то делать? Ну, дорога, пацаны. Блин, такое. Так, ну давайте хотя бы с порога начнем. Ч ⁇ что там я трубу или ну конечно, капец вы дебилы серьезно, как можно так вообще все? Ой блин, тут работающий на наверное. Бутылки по навыпрашивали тараканы, постругают, че-то офигели за все. я, ну хотя бы коридор надо убрать не говорю про трубу что тут вообще капец помню. труба тут уже протекла что там? капец ну да такое а что я теперь делают ну давай ну так и там придется все знаю, убирать вытирать и что не это нормально да у них там труба течет они такие ну нормально пускай течет дальше чистка какая чистка то серьезно так и чё да так там по-другому надо поднять а это выбросить не надо нет или нормально пускай будет капец это работа, я вам серьезно говорю намного а работает за я заплатить даже не знаю вам здесь Хотя бы за ту комнату. Я бы пускай заплатятся хотя бы нормально. Все по, как это вообще очистка? Да что тут надо все выбрасывать нафига, не очистка. За чистка не поможет. Все надо сразу выбрасывать. Тут не то что порядок не любили, они вообще с головой не дружили. Как можно таких условиях вообще а жить было? Или работать, я бы не смог. Да, я бы не смог. Серьезно, не смог. Не Опять турпа течет. Ну и реально, и вообще пофиг. Или они специально сделали, да? Когда покупали, да? Чтобы специально все вот это все по ломали, да? Я не уверен, я уверен, что у них все было чистенько, все хорошо у них было. Подобах, они вот так вот, когда начали продавать, и все испортили мне все. Не могли в таких условиях работать. Это, хотя бы окно чистое. ладно на это хотя бы он спасибо да убрать мусора только 23 процента убрал еще фига себе надо спать эту фигню то а на че кусту бере все равно выбрасывай мусора нету где мы мусор увидели еще что это не мусор нормально где не увидели где мусор то Мой кабинет убрать мусор 69 процентов так я убрал опять будет и просто не засчитывать за то что я не убрал мусор да где не убрал не прав привести убрал не надо мне это я Блин, ну как это сложно вообще, ну как? Давайте хотя бы с этой комнаты, что ли начнем. Продать предмет сильной гаража да. Так, покрасить цвета зрелая груша. Давайте. Очень много работы. Я не знаю, как можно на эту серию рассчитывать. А нет. Конечно, такое сейчас. Это надо умудриться так все засрать вообще. По тут вообще жили, а ум вот вообще бомжи жили они какие-то офисные работники? Это невозможно. Офисные работники не смогли так засрать. Это бомжи там жили сто процентов. Я вам отвечаю. я не, не может такого быть, чтобы офисные работники нормальные ну, с головой психикой хорошей не могли такое сделать. Ну жить точно в таких условиях не смогли. Да, мы это. Мы это могли такое сделать. Ну побаловались. Мы это им надо в садик пойти потом будет. Если они такое натворили. Какой-то. Там мало комната маленькая, не знаю это будет интересно. Вот, да нет, я не знаю, да. может быть. Вот, все вот так. Так, да, блин. А можно все вместе, нет? или что по 17 все здесь сто процентов есть можно продавать это все или перенести ну посмотрим там надо зрело, -зрело уж вообще или как а нет тут вот не надо а здесь надо -мо дорога но ну, я знаю да. нет не надо ну ладно я тут вот, да, удалю ничего страшного я... не ма не, не бедный мне принципе какие-то сколько сто гривен да пофиг Диван Гринейд. Гринейт? Граната, короче. М -м а зачем я что ж... А, это типа будет э у них отдых или для кого отдых? Точно не для детей. Для детей вообще на другое место бальпуль. Там же не один ребенок ходит. Маленький шкафчик. 8 маленьких шкафчиков, и правда, очень маленький. Вообще пол. Нормально, я в принципе делаю идеально шкафчиков просто. Белая доска. А, это типа у них школьный типа, я... что такой был, да? по настал А, нормально. Блин, надо было Так, крючок. Нифига себе, крючков, вы ч нормальная комната мне нравится я в такой жил бы брать музыку где а за одну штучку придралась придрались за одну фигню палкой-то ничего сразу дети берут пицца пицца блин пиццу захотелось о все сразу таракана вообще пофиг им, да? Вообще, вместе с тараканами будем пиццу есть, да? А чё, нет? Он даже не вымывается, по-моему. таракана, по-моему. То таракана должна чистый быть. Не, ни в коем случае нельзя. А. Чтобы тараканы были грязные Не допустим такого. Таракана должны чистая быть. Да. Против мусор. Чего мусора нет? Где мусор? Ну какую-то штучку, да, передираю на... Передираю, придираются, блин, за одной штучкой, да? Где она? А, ну вот, конечно, я бы не заметил никогда. Еще где-то. Еще где-то, что ли? Не, ну это вы сами будете убирать, я не знаю. А да? да нет, мы же еще нет. Что, Все, больше нет, таракан О, нормально. Можно было тоже им так же сделать. Им просто лениво. Ну хотя нет, это сложнее, время И страшнее. Наверное. Так, убрать мусор. сто процентов то есть Да блин. ну где мусор где пицца валяется где вообще что Я на свое место положить это значит мусор убрать а да, нормально все ну, что такое где мусор где Уже. На стену плитка. Угу. Понял. Капец, но ну я же говорю, тут очень много времени. Вот так вот быстренько. Хоп. Можно сразу две? нельзя не это было чидерство какой то так смысле перенос так я хочу положить в смысле нельзя что ли Чё, сразу перенос ну как это странно системы а чем мы эта плитка не нравится чем ч нормальная плитка а настольный а, -а, а так я тоже мог дома себе так сделать Настольную плитку наложить. А чё я ее не положил? все Разноцветная будет, да? А чё им типа это не нравится? Нормальная плитка, я уверен. Неплохая, довольно хорошая очень. Мне, в принципе, нравится. Да здесь же меньше, но может наоборот время уменьшить. Навыки мой. еще навыки развивать свои? Приходился бы комплект. Да, спасибо. Я только... И вот именно сейчас вы меня напомнили, да? Спасибо, блин. Уже поздно. И у меня оно уже закончилось. И теперь мне уже комплект не надо покупать, наверное. Или надо. Ну хорошо, продам, если что. Может там пару штучек использую. По продам. а же ещ навыки надо развивать. Или там у меня же было какой то новое очко умений. Что-то убрать мусор или там какое-то, какое-то очко умений было. А, блин, да реально там сколько надо было? Там больше, чем две, да? Там надо много. Блин, не хватает да смог же как так то а? реально не хватает чуть-чуть Уже тут эти рамы все блин много надо Они да не должно хватить я уверен ну, 30 процентов ну -мо А мой пейте нет. а вы что на третий комплект покупать. Шо, ну, 5 штук мы купить, да, Давайте 20 в следующий раз покупать. Чтоб сразу все хорошо было. Походу, да. Ну, чуть-чуть, пару плиток не хватает. Блин, ну могли пару плиток больше дать, ничего. Ну, Пожмуйтесь, я без плитки остался реально вот ну смысл так не честно ну из-за этого пару процентов ну ⁇ -мо ⁇ значит как один раз умеет на все вот так вот положить а там чуть-чуть ну, нет ну, странно, конечно. а да, несколько так да, пару штук тайнее почему не нет такого выбора пару штук купить все да положил на сто процентов так мусор еще остался не пошли и нафиг за мусором их нету вот нету ли да, есть нет это не мусор столом вот мусор а да нет мусора нет. Ага, а как они то закинули его что серьезно что ли как а себе не догадался. Блин, что ты фигню. Да пофиг, видите. А, настольную ещё. Нормально в воздухе. Чему? Это же Майнкрафт должен быть. В Майнкрафте было лучше. Можно в воздухе взять наложить. А, да, у вот тебя поштучно. Во это, по-моему, самое лучшее. О, все, вот все, вот это вот и типа так было, о, идеально было. Не, я вообще нравилось бы. Вот, ой, монстр упадет. не туда закинули тоже. Ну кай как? Мне вопрос такой? Как они туда закинули? вилла просто иди, да? Там же нету ничего такого. Я не, не ладно, здесь нет. А все, уже мусора нет, да? Офисный стеллаж. Продать, да? О, продать. про Все. Офисный стеллаж Где? А все продади. А все вообще пофиг, симулятор ворота кто ты знаешь? мы так играем. очистить грязь то еще 1 процент ну 3 процента где на куфике нет на чашечке да чашечки где-то грязь стал сто процентов вот на этой фигне осталась грязь да на коте или на чем ты ч кот? на коте осталась грязь да? Да, на подоконнике, серьезно. Да, блин, вообще Один процент. Так, покрасить цвета весенняя трава и см... смеющая Ника что? Какая еще смеющая Ника? вы тебя вообще? Еще реально такая есть что? Ли? Ну, допустим, есть такая, да. Так, давайте отсюда начнем. Ух, только 5%. процентов долго мне это придется красить. Очень долго. чуть-чуть ну, осталось, ну я просто дотронулся и все, все все пропало вот это идеально просто система не нравится еще по два захватывает это офигенно просто в смысле уже подвал захватку нет как я по два захват вот смотри по два по два видите вот видите по два захватываю на изи А, кем могу одним и тем же светом покрасить и вс. Покрасил уже, вс, ничего не знаю. Смотри, 44%. Я уже как минимум больше покрасил этим. Пока на краю. пока на кончиты я даже до этих не докончить. Ленин заставили один, да меня? Покрасть быстро, блин, этим светом. Всё. Ладно. Ну когда кончится только, нет. А сейчас это делать. Как минимум пол комнат у меня будет уже, даже больше пол комнаты, 60 60% процентов будет зеленая. А вот это Что смех клубники? Это как вообще? Что это такое вообще? Как можно было это вообще придумать? Ну придумали же кто-то. Все кончилось. закончилось теперь смех идет. как просто нельзя вот клубничный свет нажимать нет надо куб смех кубники поехал капец конечно какой-то очень рад не все походу мы что-то чего Ну дети любят красочные цвета, да, будет вот так. Тогда. Хорошо, будем учитывать все цвета. Просто игра сама вот так взялась быстро нажал. Ну, я не нажимал на краску. Игра реально сама нажала. Ну, странно, конечно, странно. Но ничего страшного, нормально. Так, ага, вот так, вот Все, вот все. Где один процент? Где? Что-то красить там чуть-чуть надо, да? Нет. А где? Да хуй 83. Там я не хочу дотрагиваться до этого. Встраиваемая узкая штора. Все, сами докроть. Докрасить, я не хочу. Да, не сто будет процентов, я согласен. А как? Все. Встраиваемая... А еще установить надо, так это чуть-чуть там закрутить и все. Ну, такое сейчас не, не очень уже. А все так легко? Серьезно? Прикольно. Да у меня что раз как-то сложнее установить. А как они сами уже стоят и я еще не установил еще? Разноцветные. Почему он не хочет? Все, смотри, как разноцветно. Я бы, так было еще разносветно. Так, белая доска. Ну понятно. Всякой фейи покупать придется еще лететь. Так, ну, да, что у нас еще? Угу. А сколько там штук надо? А несколько, да. Ну сколько? Чашка, чашка пускай там О чем? а мы это дети хотят выпить Кейсик, кейсик стоит, нормально Да, конечно Детский стул, О -о -о -о -о. Вообще, фея, сколько да. Сами развернёте Все, сколько детского стула поставил Ковер. Угу. Зеленый цветы Э, в смысле, как? Все. Всё. Двойной комод мало. Мало? Так он же мал. Надо тройной комод. Он же маленький. Мяч. Чего? Так он, типа, у них мячей нету, да? У вас мячей нету, что ли? Совсем? Е-мое. У них нифига нету, походу. Собой возьмете, ну как-то мяча нету. Как? Самому мяч сложно с... я не понимаю как... Коробки. Ослики, серьезно. Так это уже несколько смысл. все Не надо не о говорить. А блин, я хотел наверное, посадить его. Не, пусть четыре это вы с вами-то делаете. Я вам серьезно говорю. Покрасить цвета. Губы, ну, это ни одну серию, я уверен. надо все это тело все это дело вырезать продать также продать надо, всё, да? а можно и в себе забрать а компьютера чо компьютер, а компьютер не оттуда не нужен сейчас дверь продадим Блин. так и тоже не нужен детям сейчас просудить еще Сейчас простудится, и все, офигеть будет угу. Хана будет. И чё теперь? А, я мог сюда выйти, ну ладно. Очистить грязь, отремонтируй. Да блин, ну, ну почему я все это должен делать? Бля, ну, они же да? Не могут грязь очистить, офигеть. Как ну что они пошли уже? Я понимаю, что вы богатый, но не настолько же, что... Домой. А дети будут сейчас не плохо. Покрасть света, блин, да, ну, а, я не люблю, не люблю вот эту фигню делать. Подвет купим. Просто квартира здоровая. Ну не квартира, а комната здоровый. Надо несколько играть. А реально, блин. Жестко конечно. Конечно, задание у них офигеть такие жесткие. Я уже устал как-то это делать. <свёздит> да я так миллионер, я могу уже все. мне надоело уже это все делать. Яхту купил себе и уехал нафиг моя. Реально. Ч я тут уже затолпался красить стену? Все, давайте вы сами будем что-то делать. Ч, вечно булчену нанимайте красить стену, прям. А, самое интересное, блин, это не красить, а на что-то там убирать, там строить. А это красить стены, это вообще такой, если честно. Блин, ну красить цвета, ну как это вообще? Наш. Же... Вот нет, не будет, я не хочу красить, нет, я. Не... Установить устройство. В смысле какие? Реально, у меня опять какая-то фигня случится и вс. Какой мало места? Что? Что тебе мешает? Компьютере мешает, но я хорошо отодвину. Мало места. Вот все, есть место. Там нету, да? Там тут компьютер мешал просто и все. Надо как-то умудриться вот там когда красить стены, чтобы все по сто было. Это невозможно, я сто процентов все не сделаю реально. Всё. Так сложно, всё, конечно. Там еще чинить надо что-то, наверное. Да, так, что давай устанавливаем. Теперь шторы на Так, ага, отремонтируем. Вот это вот отремонтируем. Я это нормально. А вот это. Так как они компьютеры вообще ставили? -мо мы у них отремонтируем. но ну, они вообще, по-моему, какие-то. У них не работает вообще. Вот так вот. Ну то есть надо знать, куда эти провода поставить. А, если неправильно по другому поставить, или вообще плевать. Это не играет вообще ничего, не ни роль Нормально, да? Почему по другому поставить. Я покрасить они а Это вы сами покрасить Я вообще уже надоел делать Стеллаж Ага -мо, сколько тут предметов покупать Я офигею просто. Сколько тут предметов покупать надо блин Да, детский честно Детский садик Блин Называется Комод мал мал Опять маленький комод большой надо кому-то попать они а маленький а блин несколько Чё там еще надо детский стул а то да, блин несколько ну и почему нельзя несколько на... О, нормально вообще все нормально <с caves> идеально конечно а контейнер какая уж стол. А, да? Дети уже будут компьютер играть. Блин, офигенно совсем уже. Я с удивлением вообще компьютера не играл они уже компьютеры играют. Ковер, ну ковер, ладно. Просто кубик да? давай пирамиду будем строить Из кубика блок зеленый да пофиг Все на, на все в кучу просто ставим и все нормально блок мостик тоже туда же все туда там дальше вы сами будете разбираться куда я просто ложу куда могу все а дальше вы сами будете разбираться, куда их -то... ты. Точнее лазить. Вот. Ну все, правильно, медведь крадется компьютеру. Хочет компьютер стыдить. Все, здесь. Сделано. О, здесь сейчас самый трэш начнется. Можно закрыть. Блин, ну, даже норму не сделал, понимаете? Как все сложно здесь. Здесь времени нормально так нужно потратить. Блять, да, я так считаю. Ничего, похоже, не смывай. Все, Всё, я уничтожу Ой. А, да. Достаточно. Ага, один остался и сейчас... ...сбежит нафиг отсюда вот. соседям. Тоже плитку, -мо, насколько ну тут еще лет мне эту плитку ложить. Я уже устал реально вот это все делать. Это реально жестко очень. Капец. Был. Давайте сразу на, вот это, на пол положим. Вот так вот это легко вот бы и вот эту настольную тоже так делать. Можно это забег пошел так и О, вс ⁇ Теперь самое интересное начнется. С этой плитки. А по одной? Не понял. Давай 10. Ну 10 лет и этого набок еще не разбил. Еще быстрее это вообще я ну, надо. Но он медный не может быстрее. и давайте хотя бы до шкалы дойдем и все. И все закончим серию и все закончим с этим, ремонтом ремонт садик. Садик будет не полностью доделанный, но ну, ничего страшного. Доделают сами. Я так дофига сделал, нифига себе. Тут очень много работы еще потом. Либо на вторую серию откладывать. Но я на вторую серию не хочу как Нет, не пойдет. Лучше уже все сразу сделать. Задание полностью выполнить за одну серию. Да, будет серия очень длинная. <coughs> ну, задание такое длинное, в принципе. Было бы задание покороче, я бы покороче сделал я бы не стал еще делать это вообще без бессмысленно еще длиннее делать на ремонт садики в принципе так и начнется вообще серия будет называться Потому что мы будем в принципе логично что таки будет называться нет ли на ремонт в школе блин? интересно было зашел такой чел посмотреть видео а тут ремонт школы такой заходит это ремонт садика и такой дизлайк нафиг сразу даже смотреть видео не будет даже не будет э, смотреть, что я там сейчас вот это об этом говорю. Не будет. Как-то нет, это бессмысленно. О! Новую очко умение Мастер на все руки есть. Ну да, я мастер на все руки, правда. А как? А умение вот. Штукатур, монтер. Не-не-не, я не хочу штукатур. Я усовершенствовал, все есть. 300 метров. Да мне как-то вообще пофиг. Вот это, О, 10 е, -е, е. Смотри, как быстро. Вот это мастер, она, она. По 10 сразу. Э. Ладно. Ладно, пропустим этот момент. А, да, сейчас заблоку положить опять, и по неплохому. О, так а хочу я раньше не успел? И просто я об этом не знал. Конечно, я ничего не знал, и все. Как всегда, в принципе. По-моему, быстрее сюда тягожит, да? Или одинаково? А не у них тоже разцветно, да? А, они тоже хотели, да? садика сделать. Да. Или это я делаю? А, нет, это я сделал, Саша. Я свою только что убрал. Блин, зачем? Хватит? Ровно, да? Да. Вот это хорошо, ровно прям. Даже плитку покупать не надо. Все. Да, Все, все вс, мы здесь делаем. Очистить грязь. Грязь? Вот тут грязь надо очистить. ⁇ -мо ⁇ я реально говорю. Работать да фика. -мо ⁇ бутылки, сколько тут пронастали. Продавать, скорее всего, еще <звёк> надо. А, все, я могу уже все. Давайте хотя бы по почистим это все дело. Потом уже будем завершать все. Давайте хотя бы чтобы чистенько было все. Ну, это офис будет, да, не очень. Ну, это бедный, бедный, допустим. Садик не очень богатый такой. Немножко грязно. Ну и розетка сломалась. Ну сам. Магазин. Э, в смысле? Вот задание ну зато на шторы не надо скидываться будет за шторы не надо скидываться только это сделаем и все министерство завершаем сто процентов все шторы есть все есть нормально завершаем да ну кондиционер ну купи ну купи нормально все будет кондиционер что ли не куплю вот устанавливаю кондиционер хотя бы им нормально сидеть резетку сам починить или все-таки починить ну ладно ради вас сделаю нифига себе контейнер сложно собирается оказывается но зато я получусь как контейнер забирать а как я уже сразу это все сделал ну хотя не так сильно сложно но сложно -то. нелегко а как я раньше это сделал? Как? Как я сразу два провода ну, реально ну так вот, взял все сделал. А, -а, -а еще один остался. забыли, конечно. Ну ничего страшного. Семь еще. Вот это фигня стала Ой, блин. Как же все сложно, реально. Это что турпины что ли? Это а где резетка? Вот это. Понял. Где резетка? А, ладно, уже нету резетки. Стилаж. Покрасить цвета, ⁇ -мо ⁇ блин, серьезно, Ну Мы сделали, мы сделали то, что мы, мог... мы смогли. Мы сделали более-менее, более-менее садик. Да, не самый лучший садик, я согласен. Рекомендовать его не буду. Mm -hmm. Ну, в принципе, какая разница. Ну, Приходится равно. А это... Все. Ну, в принципе, завершаем, да? Да. Ну, да, конечно, капец был, но ну, не самый лучший, но. Ладно, все. Надеюсь, что видео понравилось. Сходите, продолжение 10 серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.